Привет, Как твои дела? Пиши в комментариях. И мой секретарь, возможно, опубликует твои комментарии, если не будут тему. Вот. Этот плейлист посвящен виниловым пластинкам. У меня небольшая коллекция виниловых пластинок. И я их, честно говоря, всем продаю, потому что не на чем слушать. Ну, не знаю, пока что так. Когда-то слушал, может, еще буду слушать, может, еще буду коллекционировать. Так что все виниловые пластинки, которые на этом плейлисте, все продаются. Пиши, звони, на ноль для содействия, 98, 98, Максим. Вот, и я могу тебе продать их. Вот. Ну, то есть, на этом плейлисте ничего нового не будет, потому что я ничего не покупаю, только продаю все, пока-пока. Подписывайся на канал. И ты будешь в курсе новых событий, новых продаж на этом канале. На этом плейлисте «Виниловые пластинки».